об «Идеи, меняющий мир». Вот на этом слайде как раз две такие, скажем, ключевые, ключевые, ключевые строки, да? «Идея, меняющий мир» и сама название, и логотип из Business сообщества. Как раз «Идея, меняющая мир» Это ну, как бы не новое. Мы все знаем, что столетиями да, происходит в XIX веке много изменений, было в XX, на стыке веков XXI, очень много изменений, которые поменяли мир. И вот сама по себе идея из бизнес-комьюнити – это тоже идея, меняющая мир. Скажем так, что ничего нового в том нет, если я сейчас расскажу вам, как происходят вообще любые изменения. Будто технологические, будто политические, экономические, но все начинается с идеи. И в Easy бизнес комьюнити» все началось точно так. Идея обычно появляется в голове одного человека, возможно, в разных странах, и даже есть физические, ну, законы физики, когда которые в одно и то же время открывали абсолютно в разных странах, но все-таки… Идея рождается в голове у кого-то, потом она генерируется, генерирует, человек живет этим, отдает много энергии в мир, да, и появляются еще где-то такие же самые мысли, такие самые идеи, и таким образом воплощается, потом, но потом воплощается, но сначала это рождается в голове одного человека. Конечно же, он не может это носить долго сам себе, и обычно всегда находятся люди рядом, да, которые... Ну, являются сподвижниками, поддерживают, понимают идею, проникаются в глубоко этой идеи, и таким образом формируется какая-то команда. И уже когда сформируется команда, тогда из идеи начинает сама идея начинает, начинает переходить в материальный мир. Она прописывается уже в виде конкретных задач, которые нужно решать уже с группой людей, да, для получения чего-либо. Вот так же самое произошло и с рождением из бизнес-комьюнити, рождением этого сообщества. И уже когда набралась группа ключевых людей, я не буду сейчас рассказывать истории, это все у нас есть на портале, можно посмотреть, кто проникнет этой идеей, как и мы когда-то, да. Что была поставлена цель создать для человека на единой платформе лучшие способы получения знаний, технологий и инструментов. И это не просто было так, потому что. Эта э, мысль, мысль, которая была рождена в голове одного человека Анатолия Ильи, да, она долго обрабатывалась, она проходила какие-то свои этапы становления, понимания, взросления до той степени, что это нужно было теперь выдать. Выдать из мысли в физический мир, да? И потом уже получилась огромная группа поддержки. Нас поддержали, сейчас знаете, что нас более 80 тысяч в 120 странах. Эта идея получила колоссальнейшую поддержку. Само сообщество, продвигая эту идею для самих себя создает на единой платформе Изи Бизнес Комьюнити лучшие инструменты для получения технологий, для получения инструментов и для получения трансформационных знаний. В чем здесь инновационность? В чем инновация? Потому что Почему я говорю о слове инновации? Потому что сейчас мы четко понимать, что в мире никого ничем не удивишь. Все создано. Как говорят, все новое это давно забытое старое. Но тем не менее, если мы вышли на новый итог развития человечества, никто, об этом, никто в этом не сомневается, что мы находимся в новом витке. Да? Идет роботизация, уходят многие профессии с рынка. Образование, которое, которое получаем даже мы и наши дети, наши внуки, оно не, не соответствует действительности, оно не в принципе. Люди получают профессию, выходя из института, и э, они не с рынка до того, как 20 века. Учимся старым технологиям в то время, когда хотим жить в этом мире сейчас. А еще учимся и для будущего, чтобы создать себе какое-то будущее. И нужна, конечно, инновация. Нужны новые новые схемы, новые модели, нужно быстро реагировать на что-то. Но в чем инновация? Инновация самой идеи, этого мало. Я вам скажу, вы знаете, что очень много идей, которые в головах ученых или в головах великих людей так и остались на уровне идей. Почему? Скорее всего, потому что не было возможности это материализовать, вынести. Почему? Потому что не было команды, не было поддержки, не было маркетинговой стратегии или наоборот, была инновация классная, какая-то, да, но инновация касалась только маркетинга, очень хорошая маркетинговая система, но сама идея маркетинга не на и маркетинг, если не поддержит чем-либо, да, каким-либо продуктами, опять же, какой-то командой. Или была хорошая идея, был реально крутой маркетинг. Но так и не нашлось количество людей, которые прониклись в эту идею, чтобы можно было это продвигать. Так вот, когда Изучив все это и понимая, что иннова... Иннова... инновация, инновационность должна касаться всех трех сфер. Это называется синергия инноваций. Это моментально срабатывает, когда инновация сама... есть в самой идее. Эта идея несет новое, она действительно может поменять мир. И для того, чтобы эта идея сработала, нужна очень сильная команда, подавалась команда экспертов. И, конечно же, маркетинговые ходы, от них мы никуда не уйдем. Это для того, чтобы гораздо быстрее продвигалась технология, включаются все три. И вот таким образом у нас получилась синергия инноваций. Инновации – инновационная идея, инновационный маркетинг и инновационная команда. Что значит ну, что значит под словом инновационная команда? Это команда, которая создавалась другим методом, не так, как обычно создаются команды. И, конечно же, нужно было посмотреть, чтобы выходить на рынок с этой идеей, а все-таки какие сейчас тренды. Это крылатая фраза, что если ты в тренде, ты всегда успешен, ты всегда впереди планеты всей. Это правда, и нужно четко понимать, что если тренд уходит с рынка или тренд меняет направление, да, и это не становится, уже вроде оставалось модно, но это уже не трендовое направление, то не факт, что там уже когда-то добиться какого-либо ли успеха, результата. И посмотрите, сейчас трендами считаются первое, это трансформационное образование. Люди хотят обучаться по-новому. Мир настолько быстро меняется, что те дипломы, которые имеет человек, они не являются возможностью а возможностью жить качественно, не дают профессии, которые получились сейчас, быстро устаревают. Сейчас молодой человек должен понимать, что им нужно, возможно, в течение жизни придется и не один, и не два, а может и пять, и семь, а может даже больше раз менять свою профессию, чего не было еще 30-40 лет назад. И образование перестало быть популярным на уровне знания ради знаний. Трансформационное образование подразумевается вы что? Что я получаю знания, в этот же момент, как я только их получил, могу применить и моментально монетизировать свои знания. Или применить, если это касается бизнеса, это знания о здоровье, то я должен получить результат по здоровью. Это если знание об отношениях, да, то я должен, применяя эти знания, моментально исправить, изменить отношения в той сфере, в которой я там занимаюсь. Ну и, конечно же, абсолютным трендом являются цифровые технологии. От этого тоже не уйдешь. эти технологии развиваются. Блокчейн-криптоиндустрия – это не просто модное, популярное слово. Блокчейн-индустрия меняет практически все экономические сферы. Все сферы действия, взаимодействия людей, да, и… Не, не в одной стране не, не только где-то в одной стране да по всему миру и конечно же искусственный интеллект роботизация сейчас много там темные фабрики роботы, роботы водители сейчас появление этих тех же самых там, дронов управления не только военной техники но и гражданцам ну, в обычной жизни все больше и больше овладевается захватывает сфер Поэтому вот это считается абсолютными трендами. И основываясь на этом, и был сформирован фундамент для развития сообщества. Фундаментом в основе построения сообщества находятся три глобальных тренда. Это то, которое выбрало сообщество двигаться, используя эти тренды. Да? Это блокчейн, криптоэкономика, интернет-технологии и, конечно же, реферальные системы для того, чтобы, если мы говорим о монетизации, то нужно понимать, каким образом это происходит. В мире мы привыкли... Да, получать доходы, зарабатывая деньги. Зарабатывая. Все через работу, через работу, ну, может, через бизнес. Но есть новые методы получения дохода. Это является э, реферальной системой или network маркетинг. называется. И вот э, год назад, чуть больше года назад, уже было сообщество, было прописана карта. Что же мы хотим? Помимо того, что поставить задачу общую, как будет это выглядеть в ближайшее время? И была создана такая карта, она была э, поставлена на репертуальной точке, было точно датирована, когда что будет запускаться, и все получилось очень хорошо. Мы прошли эти все этапы, как сказали, из них изображение тютелька в тютельку, все сделали вовремя. Конечно же, первым планом это была инновационная система образования и мультисистемный маркетинг, реферальная программа интернет-магазин, сервисы, все это на блокчейн-технологии, мы подходим к моменту, когда запускаются все, э, все эти модули, которые были сделаны, переходят полностью на блокчейн-технологии, это круто, это модно, это популярно, и немного расскажу о том, что, как это выглядит сейчас вживую, потому что Многие из вас наверняка слушают партнеры, которые пришли в самом начале, когда было только все на уровне, даже этого слайда не было, была просто картинка об идее. Да? Потом появился у нас первый спикер, потом уже появилась карта, потом появились возможности. И вот сейчас Easy Business Community – это один из блоков Easy Business Community, это высшее учебное заведение. И здесь можно посмотреть, что высшее учебное заведение объединяет, объединяет под собой объединяет институт человека, институт финансовой грамотности, институт криптоэкономики. И в ближайшее время здесь добавится вот в этой строке, прямо вот здесь будет дописан еще институт, я четко знаю, что здесь будет институт сетевого маркетинга как одно из популярных направлений вообще бизнеса. Тут очень много институтов будет, очень много. Сама академия способна объединить под собой целый ряд. Это будут и государственные институты, и университеты, которые будут тоже здесь преподавать. И это мы говорим о глобальной системе. Да? И вот человек, который, видите, вот нарисован такой, это не просто так он там держит круг. Я вот думал, не я этот слайд создавал, но думал, что закладывал сюда наш дизайнер, да, откуда взялся как картинка. Вот это, высшее учебное заведение, обучение, этот человек, это реально очень круто связано. Это его колесо баланса, это колесо жизни. Я сейчас не буду останавливаться на этой, на этой теме, потому что реально большая крутая тема, это не одного часа, а у нас всего 35-40 минут, но Четко понимаем, человек, который приходит к нам на портал, человек, который приходит к нам в Академию, он уже знает, что такое колесо баланса или баланс его жизни, да? или колесо его успеха. Но это можно назвать по-любому. У каждого человека есть несколько сфер его деятельности, его жизни, да? и в этих сферах возможно есть какие-то сбои, да, ну, не то, что его не устраивает, пусть это даже не сбой, но не тот уровень, который он бы хотел. И зачастую, когда человек проставляет, проходя обучение или зная, как это делается, а это нужно делать, вот это у нас тоже есть урок об этом, я считаю, что вот любому человеку, который хотел бы что-то, вот задумался, остановился в своей жизни, задумался и пришла мысль, да, что-то надо было бы изменить, вот что-то захотелось, то в первую очередь не нужно бежать кому-то спрашивать, что изменить или что не делать. В первую очередь нужно побыть самим собой и сделать себе диагностику. На каком уровне что у меня сейчас находится. И вот колесо баланса – это единственное, насколько известно, по крайней мере, мне, и применяемая мной, да, единственная диагностика, которая очень быстро в течение нескольких минут, отдавая себе вот 100% ответственность, что ты пишешь, то, что соответствует действительности, ты быстро, реально, очень быстро делаешь себе диагностику. И после этого ты принимаешь осознанное решение, осознанное решение, что мне нужно сделать. Вот в какой области чего-то мне хватит. Здесь все области. Можно это колесо нарисовать из 20 областей, можно добавить 2-3, можно из трех всего сделать, допустим, здоровье, финансы, личностный рост или здоровье, семья, отношения. Вы выстраиваете, да? Но лучше захватить больше, чем сфер, которые вас интересуют, для того, чтобы была более полная картинка мира. И смотрите, что происходит. Когда человек, человек... Принимает решение, что да, надо мне что либо поменять, в данном случае допускаем у кого-то вот, вот такое колесо баланса. Но у нас реально не сбалансировано, на таком колесе далеко не проедешь, поэтому нужно было бы, скорее всего, что-то здесь подтянуть. Может быть, чуть меньше времени на бизнес тратить, но зато добавить в отношениях, да, в отношениях с друзьями, с детьми, с родными, с близкими. Таким образом может мне улучшиться там окружение. Может быть чуть-чуть надо добавить деньгами, может быть здоровье, может быть вот яркая жизнь совсем вот как-то совсем такая ну походу не совсем ярко. Правильно. Не просто нарисовать, а как дальше действовать. И вот. вот вот этот слайд, вот этот слайд. Я считаю, что всю презентацию можно остановить, остановиться просто на нем и сказать: вот еще возможность. И я вижу, как она одна из немногих возможностей в этом мире, когда ты можешь подтягивать любую область, любую сферу своей жизни, имея при этом профессиональных наставников, профессиональных тренеров. Почему я говорю об этом? Потому что ты четко, ну как человек, который хочет что-то изменить, должен четко понимать, что в его, в его жизни есть сфера здоровья. И нужен обязательно человек, который подскажет восстановление здоровья да, или достижение какого-то результата здоровья. Нужен тренер и бизнеса то наверняка здесь нужен какой-либо коуч, наставник, тренер, кто-то, кто поможет тебе разобраться с, текущим, с текущими делами. Если ты сам до сих пор не разобрался, то не надо быть великим что а вот сейчас я захотел и разберусь по какой-то причине уже была создана ситуация и тебе нужно разобраться я думаю что каждый из вас согласится что если у нас есть тренер по здоровью если у нас есть финансовый наставник если у нас есть коуч который прокачивает личностные сильные твои стороны если у нас есть тренер по духовности или твой духовный наставник то ты гораздо быстрее гораздо быстрее добьешься тех результатов, которые хотел бы ты достичь. И я вот, когда спрашивают, хорошо, но зашел, посмотри, сколько здесь. Здесь и сетевой маркетинг, и интернет-маркетинг, и криптоэкономика, и финансовая грамота, и личная продукция, психология, лингвистика, там, easy life, академия, Marketplace, здоровый образ жизни, ICO, это как, криптоканал, который там идет, каждый день, это как, и куда, что, как. И я всегда говорю, вот есть три фразы. Вот три фразы современного мира, они настолько нужны, настолько популярны, что нужно остановиться при желании что-то менять, да, чего-то добиваться, делать себе оценку. Мгновенно становится как, как хороший глоток свежего воздуха. Это понять, что с тобой сейчас происходит. Это называется осознанно. Ты должен осознать, где ты находишься, почему ты находишься, что происходит. Конечно же, не только ты, но и рядом окружающий мир. А что в мире происходит, какая ситуация, что происходит, что мне с этим делать. И вот на уровне осознанности я смотрю, так типа говорит, вот, я понимаю, что происходит. Вот мне теперь, конечно же, нужно это. Нужно взять ответственность за свой результат и за то, что ты сейчас будешь делать. И поменять отношения. Так вот, все должно начинаться с отношений. Это не аксиома, я просто вам говорю сейчас свои мысли, свое понимание, свое видение. Почему этот проект настолько внес изменения в мою жизнь, настолько влияет на жизнь тысяч людей. У нас 80 тысяч человек. Что такое отношение? Это когда ты понимаешь, что а -а -а, нужно поменять отношение к чему-то. Это когда ты понял, что если у тебя что-то, ну, я опять к сфере здоровья вернусь, если что-то с собой происходит, значит, что нужно сделать? Скорее всего, поменять отношения. Может быть, к тому, как я отношусь к зарядке и спорту. Может поменять отношения к еде и воде. Может быть, поменять отношения к своим мыслям. Нужно поменять отношения. И я всем рекомендую, сейчас, кто есть партнеры здесь, или кто новички, пришли, все, что нужно сделать, для того, чтобы понять вот это, что отношение, это соотношение выстраивается, начинается все в этом мире, да, то нужно зайти на курс, нажать кнопочку «Вик и послушать лекцию «Продуктивность и эффективность». 45 минут, которые изменят твою жизнь. Даже если ты сейчас ничего не будешь по себе делать, но ты прослушиваешь эту лекцию раз и навсегда, поймешь, почему у человека бывает очень высокая эффективность, но малая продуктивность. Почему у него очень серьезные намерения, но нет результата? Потому что там вот прямо, знаете, как на камне высечено. Что такое эффективность? Что такое продуктивность? Что такое намерение твое? Что такое твоя активность и что такое харизма? И как это сделать так, чтобы, кстати, в тебе, во мне, в каждом человеке это есть? В каждом человеке это есть. Это вопрос, как мы пользуемся им. И вот Викарлов как раз говорит о том, что это один из лучших спикеров. У нас все хорошие, но, ну, нет, чтобы не обидеть других, у нас все лучшие, да? Это правда. Но в этой области, я считаю, он профиль. И вот он говорит, у многих результатов нет только по той причине, что они неправильно понимают слова эффективность, продуктивность, намерение, активность и харизм. Очень много, если брать даже Википедию, очень часто то, что мы смотрим, зачастую не совпадает с новым временем. Когда-то была оценка эффективности, продуктивности, возможно, дана в 20 или 19 веке, а сейчас время поменялось. В тот момент, когда ты зайдешь прослушать лекцию и вернешься к своему балансу, балансу ты моментально вот так выберешь для себя, ага, мне нужен вот этот факультет, оказывается, мне четко я понял, мне нужна финансовая грамота слушая финансовую грамотность и слушая предпринимателей, слушая Анатолия, который человек-бизнесмен с 20-летним стажем, который покажет опытом, да, не просто стажем, а опытом развития бизнеса, запуска стартапов, когда тебе расскажет 4 шага, которые ты должен сделать для того, чтобы сдвинуться, для того, чтобы быть успешным, четыре шага. Четыре шага всего, да? не 20, не 30, не 5 лет, а четыре самых маленьких шага, но ежедневные определенные действия. То ты через несколько лет реально сможешь создавать проекты, создавать стартапы, запускать. Почему? Пройдешь путь с тренером, с человеком, который знает, что говорит. Почему? Да потому что делал много раз. Потому что это в его, в его теле есть такой навык, это делать и это запускать ты сто 100% уверен, что изучая деньги, изучая деньги, ты пойдешь на финансовый факультет. На финансовом факультете ты 100% поймешь, что тебе как раз вот и не хватает сейчас поговорить бы о духовности, да? о моей умиротворенности. А что происходит? Почему я там нервный? А почему? как бы сделать так, чтобы не было стресса? А как управлять своим временем? И вот тогда человек, разница, понимаете, или вы приходите в ВУЗ, в академию и попадаете на готовый курс, который написан. Он был там 10, или даже пусть не 10, пусть 5 лет назад, год назад. Он был написан не в факт, что для тебя сейчас это нужно. Оплачено обучение, ты заходишь в академию, но ты получаешь то, что там прописано. И разница онлайн, онлайн курса, вебинара на самые актуальные темы, на то, что написано в закололке, да, это когда ты сам каждое утро или вечер, каждое мгновение своей жизни определяешь, что тебе важно сейчас, в данный момент. Возможно, в данный момент изучение английского языка даст тебе серьезнейший прорыв, и ты выйдешь на международный рынок со своим проектом. Возможно, ты работаешь в какой-то сетевой компании, и ты не понимаешь, почему тебе тебя страдают продажи, или ты устал от этой схемы, где нужно постоянно доставать людей, постоянно что-то втюхивать, продавать, ты заходишь на курс сетевого маркетинга. Или ты заходишь к Сергею Яняшеву на курс продажи, и ты полюбишь продажи. Но ты понимаешь, что я не хочу продавать старым методом, я хочу продавать по-другому. Тогда ты заходишь на курс Инстаграм и начинаешь продавать, используя абсолютно современный новый метод. Продавай на Инстаграм, тебе освобождается время, ты говоришь, все, слышал, слышал за биткоин, но вот теперь наверняка зайду-ка я посмотрю криптоканал, криптоэкономику, а что же такое там биржа Binance, а что такое пиключи, а что такое, как это, а что это, что это, что это, как -то... и за две минуты вовлекайся в тему так, что сидишь полтора часа, и что-то понимаешь, что ты начал понимать, что это необходимо что это мир, который существует параллельно с тобой. Он есть уже не один год. Но почему-то у тебя до сих пор не было знаний, не было толчка, не было времени куда-то пойти, не было времени куда-то поехать. Не знал, поедешь и будешь слушать, будет результат или не будет. Тот спикер или не тот спикер. Заходишь и убираешь. Заходишь и тестируешь себя. На уровне там, своих чувствований, да? нравится спикер, не нравится. В одной и то же, в один и тот же факультет, в одной же теме несколько спикеров, которые могут тебе реально понравиться. Ты вот, в любом случае ты зазвучишь по-другому. Э, у нас есть тема э, Я бренд, э, бренд через голос, да, и, реально. Ралдугина, да, преподает, послушайте всего лишь два урока. Если вы послушаете два урока, вы заговорите по-другому, вы действительно, как он, это профессионал, вы действительно заговорите по-другому, заговорите правильно, вы зазвучите, как... Мы же все звучим по-разному, но цель же звучать так, чтобы тебя слышали, и слышали, чтобы, ну, чтобы приятно было, то, что слышит тебя, да, насколько реагируют на тебя. Какая реакция, когда... На тебя, какая личная на тебя реакция, когда ты появляешься в мире? Куда ты заходишь? Будь то, не знаю, будь то магазин, будь то сцена. Какая реакция у людей? Объездить... Да, 23 ноября. Сегодня был институт финансовой грамотности. Это уже был один из брифингов. Владимир Бурянин. Я прямо вот буквально ну, на некоторых прямо остановлюсь, потому что нельзя об этом не сказать. Я считаю, что институт человека... Это институт финансовой грамотности, это пока у нас включен два таких больших действительных института, которые необходимы человеку. Это ликвидация финансовой безграмотности, институт человек, институт финансовой грамотности. Да? И ликвидация жизненной безграмотности, это институт человека, который преподает Светлана Белоус. Я считаю, что эти курсы стоят десятки тысяч долларов. Каждый из них, каждый из них. Там по 15-20 уроков. Они, да, они, конечно, только для ВИПов, но это я считаю это справедливо. Сейчас покажу, почему разные доступы, почему это нужно, это необходимо. Сегодня же была и презентация проекта. Сегодня была тема родители и дети, почему такой ребенок приходит в семью. Сегодня как раз был вот э, э, э, э, да, а извините, я попутал Кирюк, Кирюк магия голоса преподаватель. Да, сегодня был второй урок, извините. Э, бизнес-трейдер, «Магия голоса в жизни и бизнесе». Я слушал первый урок, правда, в записи, не всегда получается слушать вживую, слава Богу, что есть у нас все в записи, сохраняется. Феноменальный! Феноменальный урок, я не знаю, сколько стоит такой урок, чтобы его отдельно платить. Потом «Секреты идеальной фигуры». Я послушал Дениса, Человек первый курс, как научиться плавать в онлайн. Масса людей не может правильно плавать. Послушайте его первый курс, а потом оказывается, чтобы правильно плавать и как сделать, то нужно и питание включать, и водичку правильно пить, и вот секреты идеальной фигуры сегодня он преподавал. Итак, если мы там клацаем расписание, для сегодня пять ключей мотивации: как вдохновить себя на новый результат. И бизнес в Инстаграм. И каждый день масса, масса идет уроков. Тарифы. Немного остановились на тарифах. Бейсик – 0,021 биткоин. При курсе, который сейчас у нас 4,5, это же получится сколько там, 9 долларов, 10 долларов. Это, послушай, безлимитный, безлимитный пакет. Это значит безвременный пакет к базовым знаниям во все факультеты, которые были, есть и будут на неограниченное время. Кому-то хватает и базовых знаний, потому что кто-то в каких-то сферах вообще не имеет, ну, к примеру, ну, про, полный, про, полный, как сказать, есть профессионал, есть филя, да? Ну, человек, который ну, ничего не понимает, как сделать в Инстаграме, ну, не понимает, зачем ему нужен Инстаграм. Хотя таких людей уже мало, ну, допустим, да? Или реальный, реальный невежда в финансовом мире, который заработал 100 долларов, потратил 100 долларов, Заработал тысячу, потратил тысячу. Заработал десять, потратил 10. И никогда не хватит возможности создать, создать капитал. Почему не потому что не знаешь как? Но послушал один курс финансовой грамотности, возможно, ты этот ход истории безденежья остановишь раз и навсегда. Потому что сделаешь для себя, примешь маленькое решение, сделаешь маленький шажок, маленький шажок. Но с этого момента в твоей жизни изменится все светло ну, с точки финансов. Точно так. Послушав Голтиса на факультете «Здоровый образ жизни», ты поменяешь отношение к своему телу. Послушав Гончарову, ты поменяешь отношение к еде. Послушав Дениса Кайроготцева или других, ты поменяешь, ты поменяешь. Послушав благова, благова, ты поменяешь отношение и поймешь, что такое осознанное родительство, осознанное отцовство. Я не знаю, где ты смог бы найти этих тренеров в интернете, и сколько нужно было бы потратить времени. Пакет, пакет Basic, смотрите, тариф доступа Basic 0021, 61 курс. Вдумайся, 61 курс, 500 вебинаров, дополнительная скидка, партнерка в одного уровня. Ну, чуть партнерка человеку не нужна, ему хватает там базовых знаний, чтобы просмотреть 61 курс. Даже если стоит по одному доллару этот курс, это все равно 60 долларов, но ну, никак не 10. Я хочу просто не, не в никаком случае не занизить, что у нас тут все бесплатно, все даром. Нет. Базовые знания для того, чтобы разогнать себя к чему-то пойти, нужны все равно базовые знания. И мы очень мудро поступили, считаю, когда мы запускали, независимо от всех наших уровней знаний, от нашего опыта, от наших, там харизм, от наших навыков, мы все, все абсолютно начинали с базового пакета. Почему? Потому что у нас не было стандарта, не было профи, не было ВИПа. Они были, но не были пустые. И 1 декабря 17 курса был, зачитан, зачитан, был записан первый курс, первый курс для базового пакета, 17 декабря. То есть, извините, 1 декабря 2017 года. 1 декабря 2017 года был записан первый курс. Сейчас для BAISICA а 61 курс. И это только начало. У Нас же абсолютно, реально, абсолютно мало еще. И вот пакет VIP. Я не стал брать стандарт, профи, это вы все посмотрите там в бесплатном доступе, это можно все увидеть. 74 курса, как видите, как видите, пока не такой уж большой, большая разница между vip и стандартом, и, и basic-ом в виде курсов. Количество вебинаров. Но здесь один раз и навсегда получается максимальная скидка на Marketplace. Сейчас немного скажу о Marketplace, совсем немного, потому что ждем, э, от руковод... ну, ждем э, анонса очень сильного нашей, нашей платформы торговой. Доступ к академии Easy Business на потоковые курсы. Здесь э, стоит сказать, наверное, что э, все VIP-ы, все ВИПы получают доступ к потоковым курсам на институт человека, на финансовую грамотность, на институт криптоэкономики в будущем, на институт сетевого маркетинга, получают ну, бесплатный доступ. Э, остальные пакеты, это Basic, Профиль. если захотят участвовать в потоковых курсах, они будут их просто себе покупать. Возможно, кому-то будет выгоднее, потому что, ну, не хочет он доступ ко всей этой академии. Ну, зачем мне столько знаний, если я все знаю? Но есть же такие люди. Но ты вот не считаешь, что они все знают, что ничего не надо. Но вот курс бы английского языка я прошел. Или, допустим, пошел бы я, как бы, на институт человека действительно подумать о том, послушать, посмотреть, а действительно ли я знаю свою жизнь. И почему мы называем это институтом, который реально работает с нашей жизненной безграмотностью. Я не говорю, что мы уверены, что люди не знают ничего о своей жизни. Но уверен, что знают мало. Сужу по себе, да, сужу по себе, по окружающим окружающим меня людям, друзьям, окружающим меня миру. Мало мы об этом знаем. И партнерская программа четвертого уровня. Здесь, конечно, очень много преимуществ, и, конечно же, пакет VIP наполняется чем? В основном это преимуществами уже в бизнесе. Вы, многие видели, да, партнеры, что у нас появилась кнопочка, отдельная кнопочка «Бонус», где VIP всегда получает больше преимуществ, да, появилась кнопочка «Проекты» где vip есть возможность участвовать в этих проектах на более выгодных условиях. Э, любому человеку можно всегда с Basic а, в любой момент дня и ночи сделать апгрейд на стандарт, на профи, на VIP, можно сразу на VIP, это уже выбор человека. Если ты считаешь, что позанимался здесь и говоришь, ну в принципе круто, но вот этих двух-трех курсов как раз мне не хватает, то можно потихоньку добирать для себя или курсы, или пакеты, получать безлимитный доступ навсегда. Не могу не сказать о этой скромной картинке, она реально такая скромная, просто магазин Изи Бизи, это картинка нашего, нашей дорожной карты, вот мы спланируем, что у нас будет. Сейчас мы в преддверии открытия, я называю, Изи Амазон, огромного торгового портала. Не буду сейчас о нем ничего говорить, у нас появилась кнопочка Marketplace, мы, кто нажимал на нее, да, мы тестируем сейчас продукт, как идет международная доставка, какие платежные системы нам прикручивать, оттестируем все и перейдем уже с офиса, с маленького сайтика на большую торговую площадку. И это совсем-совсем у нас рядом. Ну и, конечно же, так как мы заявляли, что мы сделаем, такую маркетинговую программу мы сделаем бизнес инновацию в маркетинге, где мы покажем, что можно используя можно используя самые лучшие маркетинг, самые модные, популярные, за счет того, что будет стопроцентное распределение, мгновенное, мгновенное стопроцентное распределение средств, то можно нивелировать все минусы каждого маркетинга. И линейки, в ней есть плюс и минус, и бинары в нем есть плюсы и минус, и матрицы, и дельты. В любом маркетинге есть плюс и минус. И за счет вот этого объединения смогли создать без бесперебойную работу сложного механизма, который работает, сложнейшего механизма, механизма, который работает очень просто. При этом 100% мгновенно в сеть, без всяких условий по квалификациям, по статусам, по временным рамкам. Началение бонусов работает мгновенно, на вывод ставится сразу, выводится и покупка проходит так, как мы криптосообщество. Конечно же, в криптовалюте, в данном случае в биткоине, отсутствуют какие-либо ограничения по выплатам. Не цель сейчас поговорить о маркетинге, это одно из наших преимуществ, точно как торговый иннова... портал, портал это инновация, да? само образование, о нем могу сутками говорить, это действительно инновационная схема, действительно новые, по-новому работающие спикеры, сейчас уже есть кабинет спикера, сейчас кабинет есть для, для стартапов, создается абсолютно новый. Ну, уже он, он в действии рабочий, можно делать, анкетируют себя спикеры, свободный вход. И, конечно же, о маркетинге можно говорить 10, 20, 30, час, 2, 3, чтобы на молекулярном уровне разобрать. Но для этого у нас есть школы, есть уроки. Но я вам скажу, что подобного маркетинга пока, пока. У нас даже еще никто не повторил. Нет такого маркетинга. И мы точно это знаем. Что мы предлагаем человеку? Мы предлагаем варианты сотрудничества. И он выбирает сам. Конечно же, можно прийти сюда просто изначально стать клиентом или стать студентом какого-либо факультета, даже с получением диплома, если это институт финансовой грамотности, или институт человека, в дальнейшем другие институты будут. Да? Можно стать клиентом, студентом. Можно, конечно, прийти преподавателем. Причем может получиться так, что вы можете преподавать что-либо какую-либо тему, в которая, которой вы профи, который вы ас, да, эксперт, допустим, эксперт по Инстаграму, да, или по развитию социальных сетей. Но в то же самое время вы можете быть студентом на факультете криптоэкономики. Вы можете быть реально крутым психологом, да, крутым психологом, многознающим. Но в то же самое время, зайдя на факультет здорового жизни, очень многого, много для себя откроете нового. Поэтому вот эти две, как бы, и поставьте, может быть, и тем, и тем. Можно быть сегодня преподавать, вечером, утром преподавать, вечером учиться и тому подобное. Можно, конечно, прийти чисто криптоинвестор, зайти на криптофакультет, посмотреть, изучить, что такое ICO, быть там vip участвовать во всех программах, слушать именно э, партн... людей, бизнесменов, которые запускают стартапы, участвовать в этом, со временем создавать свои, запускать этому, обучать, это показывать можно будет так. Но можно в то же самое время быть студентом, и потихоньку откладывать, изучая финансовую грамотность, инвестировать деньги уже в криптоэкономику. Выбирать, уже знать как. На базовом курсе я вам расскажу, что такое кошельки, какие они бывают, как лучше хранить, как создавать аккаунты на биржах, какие биржи, какие бывают монеты, чем отличаются токены от монет, какие они бывают. Ну, все, все подробно от базового курса до стандарта, до профи, до ВИПа. Все знания, уровень знаний очень глубокий в разных пакетах. И, конечно же, кто-то говорит, что но ну, я бы хотел использовать это. Почему? Мне эта идея ну, по душе, она мне нравится, я легко о ней говорю. Я легко, я не развиваюсь, поэтому я не буду молчать. И вот здесь, на секунду прям вернусь к маркетингу, хотя уже закрыл этот слайд, да, 800% инвестированных денег я не знаю, где дают. Я рекомендую любому человеку, который слушает сейчас, и даже партнеры, даже партнеры, зачастую, которые, или клиенты, которые пришли к нам, не пропускайте мимо себя эту возможность. Потому что программа это уникальная возможность без больших инвестиций, без каких-либо обязательств. По желанию, если тебе нравится, начать получать биткоины. Думайся, получать, не зарабатывать, не майнить, не трейдить, а просто получать биткоины, новую валюту, да, получать биткоины за данную информацию. И самое главное, ты получаешь их там не раз в месяц, не раз в год, а получаешь в тот момент когда провел реально качественную дачу, подачу информации. Когда ты проинформировал кого-либо, и те, человек говорит, ну да, если это такой факультет, и при такой цене, что я оплачиваю один раз себе безлимит, который стоит там 200, 100, 200, 300 долларов, 400 на всю свою семью, получают доступ ко всем факультетам, что есть, то реально каждому из нас в семье это пригодится. Потому что у каждого, даже в одной семье, у каждого из нас, извини, колесо баланса, оно абсолютно разное. В разных сферах. Да? И, конечно же, можно использовать и строить, быть строителем здесь сети. Один раз, понимая, как это делается, создать товаропроводящую сеть, быть участником создания товаропроводящей сети из бизнес-комьюнити, а нас, повторюсь, 80 тысяч. И в ближайшее время будет 100, 200 и миллионное сообщество. Это не за горами в течение года может произойти и произойдет, да. Вот ты, насколько, насколько может тебя это вовлечь, тогда есть очень много об этом информации. И, конечно же, там, заключающий слайд, мы говорю о том, что мы действительно создали схему, которая является трансформатором успеха. Почему? Потому что, во-первых, выбраны тренды. И мы будем всегда двигаться на волнах, на, тренд, на трендовых волнах. Почему? Потому что у нас есть команда экспертов, которые постоянно это и юристы, это и технологи, это и блокчейн евангелисты, скажем так, это профессионалы своего рынка, это тренера, спикеры в разных сферах. У нас каждая сфера, каждая сфера наполнена не одним, не двумя, не тремя спикерами. Огромным количеством профессионалов. И я повторюсь, это только начало. Нам всего лишь год Года еще нет, 1 декабря будет год, как мы запустили первый вебинар. 1 декабря 2018 года будет год, как мы запустили первый вебинар. Академия современного бизнеса. Реально новая модель получения знаний. Не тогда, когда знания идут к тебе в виде каких-то обучающих курсов, в виде каких-то больших тренинговых систем, это когда ты идешь к знаниям точечного выбора. Ты лично, ты выбираешь, что тебе в данный момент нужно. Ты сам для себя решаешь, Сделал себе профессионально, профессионально сделав себе диагностику, ты четко определяешь, что сейчас для моего продвижения мне нужен вот этот тренер, я пошел к нему, не выходя из дома. Потом в этот же час говоришь, окей, я понял, дослушал эту лекцию, я понял, что вот в этой сфере, чтобы выровнять эту сферу, мне нужно вот это. И ты тут же, ты тут же вот реально меняешь себя. И представь, что у тебя есть возможность в течение суток-двух закрыться, да, послушать, пока послушать, и на уровне осознанности нарисовать себя будущего. И не надо отставлять это на 10 лет, когда я начну делать. Ты в тот же момент, когда представил, что для тебя, для нового тебя, для новой твоей версии, тебе нужно все здесь, здесь, здесь чуть-чуть пошлифовать И ты не кидаешься это делать сам. Ты приходишь, нажимаешь на курс, открываешь, внимательно слушаешь, впитываешь, пишешь и начинаешь действовать. Получается, от получения знаний до реализации одно мгновение. Остановил компьютер, остановил компьютер на записи которые да, ночью или днем когда ты слушаешь остановил взял ручку пошел записал утром взял сделал все я не знаю больше такой вот такой скорости от применения но это конечно нужно делать и готовая модель бизнеса реально готовая. эскалатор финансового успеха где по, по э, определенным дням проходит обучение хорошо а что же мне... Ну, хорошо, я все понял, с чего мне начать? Это часто бывает такое, с чего начать? Ну, хочу, ну, с чего начать? На вебинар к Анатолию Ильи, на послушай в записи, 4 первых шага. Начни просто делать, 4 первых шага. Все. Наше общество, видите, для кого? Для всех и для каждого. Конечно же, найдутся люди, которые скажут, ну... Что-то сильно похоже на сказку. Столько уже вокруг нас обманывали, это реальная сказка. Я хочу вот сказать, не уподобляйтесь вот людям, которые размышляют вот именно так. Многие размышляют именно так, что не бывает чудес. А многие говорят, они а бывают. И чтобы поверить в это чудо, нужно просто сделать первый шаг, прийти в сообщество, войти в окружении успешных людей, успешных наставников, тренеров, сделать себе диагностику и принять решение, осознанное решение, взять на себя ответственность за то, что я создал тот результат, который у меня сейчас есть, и к чему он меня привел, и сейчас я готов создать новый результат. Почему готов? А да потому что тебя поддерживает огромное количество, огромное количество профессионалов наставников. Твое дело выбрать. Вот такая у меня сегодня презентация. В принципе, я хорошо уложился. Сереж, если там есть вопросы, я, к сожалению, сразу не открыл YouTube, я немножко не, не работал в этой комнате. Если есть вопросы, да, ты, может быть, зачитаешь мне, и я когда в течение, у нас осталось буквально 12 минут, я смог бы ответить. Если вопросов нет, то я хочу поблагодарить вас за внимание. Правда, я не знаю, внимательно ли вы слушали, была ли вам для вас эта полезная информация, но... Те, кто услышали, да, те, кто услышал, и кому понравилось, сделайте свой первый шаг. Заходите, берите ссылку, регистрируйтесь и начинайте диагностировать себя. Не мешайте диагностировать проект. Сначала себя, а потом вот нырните в один, во второй, в третий, в четвертый факультет. И вы посмотрите, делайте, тогда можно сделать оценку, бывают чудеса или не бывают. Спасибо за внимание. Сереж, скажи, пожалуйста, есть? Вопросов а? пока не видно, Сереж. Окей, okay, ну я думаю, что презентацию я закончил, тогда не буду. Если у нас все равно есть командные чаты, есть возможность в любом, в любом случае написать в командный чат, есть записать в лидерский чат, есть возможность обратиться к своему наставнику, есть возможность обратиться к своему партнеру и задать любой вопрос. К тому же у нас по понедельникам, вот продам всем новичкам, каждый понедельник ноль по... 20.00 по МСК проходит Изи-Лайф. Это един, единственный раз в неделю проходит программа, где от основателей вы получаете достоверную, точную, точечную информацию по всему, что произошло за неделю по всему, что будет происходить на следующей неделе. Всякие анонсы, всякие релизы, новости. И я считаю, что Изи-Лайф – это у нас, ну, самая, самая, одна из самых популярных программ, где человек прикасается к самым ну, первым первоисточникам и получает информацию с первых уст. Поэтому приходите на Изи-Лайф, слушайте, впитывайте, берите для себя на вооружение. Благодарю, Сергей. На Ютубе благодарности. Вопросов нет. Благодарю. Все Сергей. хорошо. Да, спасибо большое. Всем до свидания. До встречи. До новых встреч.